Всем привет, зрители подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем Прохождение ...прохождение StarCraft 2, хотел сказать, но наверное нет, это все-таки Монтаблайта огневым мечом. Давайте продолжаем. Заходим в кабачок, как я хотел в прошлый раз. Я тут хотел приобрести Федота. Это стрелок. Извини за грубость, Можешь снова рассказать о себе. Всем бы служба хороша, ежели бы не один подьячий тайного приказа. Сам тощ, бороденка козлиная, на глазу бельмо, а положу глаз на мою молодую жену. но знал, гнилуша, что она мне верна. А, гнилуша? Гнилуша? Гнида? Ну, короче, ладно. Вот и удумал каверзу по своему невеселому ведомству, но шептал нашему ловчему дьяку, будто я схватился, а точнее, хвалился прилюдно, что в лесу коня чудного видал, с рогом во лбу, а государь наш до редкого зверя охочь. Вот и дали мне поручение добыть эту тварь, а иначе службы далой и вострок за блудословие. Деваться некуда, Итак, мне вострог, вострок, а женушке моей к подьячьему на перину. Взял дедов, дедов бердыш, пошел к подьячьему на подворье и заколол его, как свинью. А жену Настась у нас за день до этого в тайне отправил в Астрахань, к дальней родне. Едем со мной, коня рогатого не обещая, но в другой дичи недостатка не будет. Мне деваться некуда, мало кто бегало стрельца на службу взять рискнет. С радостью пойду с тобой. ведь белки в глаз попадаю из лука, а в чтении следов нет мне равных. А в чтении следов мне нет равных. Надеюсь, ты честный воин, а не какой-нибудь грабитель. Я ведь на службе многое повидал. И не терплю, когда обижают беззащитных. К сожалению, сейчас мой отряд в он полностью. Говорит мой персонаж. Это намекает на то, что у меня он реально забит по полной программе. Но слушайте, что я хочу сказать. Федот не любит, чтобы разграбляли селение. Мне нужно разграбить еще полно одно селение. Поэтому, к сожалению, с Федотом пока мы не сможем ездить вместе. Либо будем ездить, но будем цапаться постоянно. Так что я с Федотом попозже еще поговорю, конечно. Попозже. Пока что не будем этого делать. Кстати, здесь есть очень даже неплохие, я смотрю, вещицы, которые можно было бы взять себе. Но я, пожалуй, это чуть позже приобрету. Что у нас по оружию? По оружию тоже здесь очень все классно. Богатый пистоль есть. Погнутый, правда. Погнутый не пойдет. Надо мне обычный нормальный пистоль. Есть мастерский карабин с колесовым замком, но он стоит... Сколько он стоит? Вы что, долбанулись, ребята? Нифига себе, какая стоимость. Нормально, нормально. Так вообще просто... Сразу же прям купил. Ну, я богатый бы пистоль взял, но... Прикол в том, что здесь есть нормальный. А, ну карабин, да, нормально, но. <къем> Немного ненормальный. Но этот богатый пистоль тоже нельзя взять, потому что он погнутый. Есть, значит, обычно нормальный пистоль. Лучше туда его приобрести. Чуть позже наверняка мы его найдем. Так, ну а тем временем у меня тут доспехи, да, я все я посмотрел. Лошади еще есть. Но проблема в том, что у меня очков, скорее всего, верховой езды, по-моему, там или одно, или два. Поэтому особо хорошую лошадь я купить не смогу. Да, конечно, моя вообще хрень полная. Моя, так сказать, лошадочка совсем слаба. Но все равно, как бы хотелось бы купить сразу очень хорошую. Сколько у меня вообще верховой езды сейчас прокачано? Ага, двоечка, да? Чтобы прокачать дальше, скорее всего, нужна ловкость. Да, базовая характеристика ловкость написана. Ловкости у меня как раз-таки очень мало, так что нужно сначала раскачать ловкость, прежде чем можно будет это качнуть. Так, стадо скота. Давайте-ка мы зарубим полностью. Да, заберем все мясо, которое здесь было. <coughs> и отправимся в атаку на следующую деревушку. Давайте-ка поедем, наверное, в несвеш, потому что. Ага, нет, подожди, тут трока есть еще ближе. Есть еще ближе трокай. Я перед этим, конечно, сохраняюсь, потому что фиг знает, что там может быть. Предпринимаем, давайте-ка. Э, не очень хорошие действия, разграмим, сожжем эту деревню. Это последняя третья деревня. Если сейчас мы ее сжигаем, то можем забрать, в принципе, Федота себе. Распустим там буквально одного человека кого нибудь и заберем Федота. Ну что ж, похоже, никто не приедет на помощь этой деревне. И мы выполняем задание «Царский корсар». Плюс получаем очень много добра, очень много хабара, который, конечно, по сути является ворованным, но... Что ж подделаешь на войне, как на войне? Как, в принципе, выразился мой персонаж, что, типа, у англичан была такая практика на войне, чтобы, типа, своих солдат, да, посылать на, в атаку на деревне. Ну, то есть, не солдат, а каких-то своих военачальников небольших. Давать им, так сказать, грамоты, чтобы они выполняли это задание <coughs> от имени Англии. Ну, давайте переезжаем снова в Вильна. Ой, надо прорваться силой. Я надеюсь, у нас получится это сделать. Так, ага. Надеюсь, получится сделать целую кучу стрелков. Блин, вот в чем проблема. В принципе, я уже все от... отразил их удар. Так, там стрелок. Хм. Чувачок немножко не ожидал такого. Ха -ха. Такого он тоже не ожидал Кульбиты в воздухе просто На сабле по башке Промеж глаз просто Пфф. Ребят, что-то вы теряете Теряете скилл Теряете опыт Вы обманываете стражу? Ну понятно Они то даже вообще ничего не смогли сделать Только несколько залпов и все Блин, а подождите, у меня что-то еще Ой я забыл совсем, сначала из отряда человека убрать надо было. Так, а я уберу кого, кто у нас больше всего жрет денег. Хотя, кстати, тут вот эти, я думал, наемные стрелки будут жрать гораздо больше денег, они жрут совсем немного. Ну, давайте распускаем, ладно, того. заезжаем в город, заходим в кабак. <coughs> Федот где-то у нас, вот он. Итак, э, ну да. Так, мне как раз такое и нужен. после ужина готовься к выступлению. Только вот есть закавыка, жна моя осталась без гроша, вот если бы вы дали мне 400 талер, талеров, чтобы я смог ей переслать на прожитие, то я бы сейчас же собрался, куда ты скажешь. А иначе, чтобы добыть хоть какие-то денежки, мне придется податься в разбойники. Ну конечно, да, семья святое, забирай деньги, дай мне несколько минут на подготовку, ну хорошо. 400 талеров, нормально в принципе, самое то. Денег не так уж и много он потребовал, потому что сами видите, сколько у меня денег, сколько. Ой, так мне же надо еще все продать. А где бы продать, когда я уже все в вильно продал? В вильно там капец уже, наверное, денег этих. Точнее. Да, денег у торговца уже, наверное, нету. Так что нужно ехать в какой-то другой замок, например, в Лицке. Давайте туда и поедем. Заезжаем в город. Ага, тут уже нельзя торговаться. Это очень печально. Ну давайте тогда, в, блин, в Люблин тоже нельзя, в Минск, разве что? Но в Минске, по-моему, я тоже уже все попродавал. Ну, можно тогда еще в Слуцк, при желании, в принципе. Так, давайте-ка приблизимся. Ой. А я пройти даже не могу в крепость, да? Проникнуть уже не получится. Да, походу уже все. Отношения настолько испортились, что я даже проникнуть не могу, да и армия у меня уже большая. Это тоже невозможно. Так, ну давайте тогда в Минск еще, рискну. Ага, тоже нельзя. Да, тут к тому же уже меня подручки готовы, люди некоторые взять. Так что надо уходить отсюда. Так, куда нам теперь двигать-то? Царский корсар, давайте продолжать выполнять. Князь Трубецкой ждет вас, чтобы вручить вам награду. Ну ладно. Я тогда еду в Чернигов сначала. Хотя можно даже, наверное, сразу в крепость Брянск. Да, у меня людей очень много теперь стало. Сами видите, такая прям... 41 человек. У меня до этого еще ни разу не было такого... А, кстати, по-моему, письмо надо отдать какому-то вообще левому мужику. Да, Гетману Стеф... Стефану Чернецкому. Может быть, я его сейчас и найду. Так, там какая-то б... байда идет. Так, нет-нет-нет-нет, стоять. Нападаем на... на татар. У нас 50 человек. Ну и, в общем-то, конечно, мы сейчас их убьем. Тут даже без вариантов. Даже, в принципе, особо ничего приказывать не надо. Такая толпа их спокойно задает. Плюс тут среди толпы еще есть и селяне. Так, нет. Конечно же нет. Сейчас я просто хотел выстрелить. <решил> <решил> да, мне повезло, парниши. Ну давайте, давайте, давайте за мной гонять. Так, нет. Слушайте, стрелки мне уже не нравятся. Давайте-ка деритесь вон с пехотой. Ха. Недолго был его век. Недолго был его век. Умер как собака. Шавая. Иди... Ой. Ай, да блин, как он попал? Я ж поставил блок. Не тот блок, что ли, поставил? Так, этот уже парниша, походу, все, решил отступить. М -м. Очень жаль. Я только хотел с ним повоевать. Взял меня, рубанул два раза, блин. Ладно, ника. Ну, мы, в общем-то, победили эту битву. Спасли местных крестьян, надеюсь, за это нас отметит Запорожцы, немножко повысится между нами э, отношения. Спасибо за помощь, господин. Да, немножко отношения улучшаются на один, это хорошо. Плюс еще мы захватили каких-то бомжей. Давайте-ка их берем. Опа, у нас, кстати, есть тут чахлая верховая лошадь, она даже лучше моей, да? Э, ну, всего лишь на один она лучше немного, да? Значит, давайте берем. Ну, а это все остальное, к сожалению, придется оставить, потому что места уже у нас не хватает. Можно, в принципе, не свежую курятину отдать, да. И забираем вот эту вот э, татарскую сабельку, потом продадим. Ну и давайте продолжаем путь. Едем в Чернигов. Мне нужно все продать. До сих пор я не продал, блин. Потом уже поговорим насчет задания почтальон. Давайте-ка гоним сюда. Отлично. Так, э, продаем. Бархать нифига, сколько он стоит. Вот это жестко. Так, что еще тут продать можно так недорого? Не Например, соль. Ну-ка. Ну-ка, хватит. Орать. Кошка. Так, продаем все вещи. Все абсолютно вещи. Офигеть, сколько золота. Да, просто становишься сразу богачом, блин. Потому что настолько это все дорого. Продается по такой цене, просто завышенный, как мне кажется. Ну, конечно, не завышенный нифига, но просто из-за того, что я своровал, кажется, ну вот реально все на халяву тогда досталось мне. Столько денег сразу же накидывают. Так, а что тут у нас есть такого, что можно приодеть? Ну, например, полукирасы есть. Ну, блин, ну вот какие-то вещи так себе. Разве что тут, тут мне что интересно, это только старые ботфорды, в принципе, они вот неплохие. Они реально с таким прям хорошей, хорошей защитой ног. А вот доспех какой-то вообще никакой, потому что ну реально он просто, просто неполноценный получается. Я бы купил сразу что-нибудь самое крутое, вот вообще что возможно там, например, доспех нательный там или шапку хорошую купил бы. А так ничего я не вижу такого топового. Ну ладно. У нас, кстати, почему-то одноручное оружие здесь лежит, не знаю почему. Вроде я как-то топор брал двуручный, но почему-то мне его сейчас уже не имеется. Да и фиг с ним, с этим двуручным мечом. Ой, точнее, с двуручным топором. У меня сейчас уже есть кое-что поинтереснее. Так. Да, вот я о чем говорил. Тут, кстати, вот на даже в два очка есть вполне неплохие лошадки. Я бы, в принципе, прикупил вот такую резкую верховую лошадь, потому что у нее скорость очень хорошая, маневренность тоже очень хорошая, нападение чуть побольше. Поэтому давайте возьмем именно резкую верховую лошадь, наконец-то я что-нибудь прикуплю. Так, ну, конечно, продукты нет смысла покупать, потому что и так всяких продуктов дофига с собой вожу. Так, посетитель кабака, Карлсон. Нет, Карлсона мы не будем брать, потому что, к сожалению, Карлсон нам не подходит по... По спутникам. Нужны наемники, господин? Я и 8 моих товарищей. А, кстати, я не могу никого нанимать. Видимо, мои даже люди не погибли. А они просто, да, потеряли сознание. О, так это вообще классно. Кстати, как там Федот поживает? Ну, у Федота все вполне нормально. Его даже не ударили в прошлой битве. О, вполне себе здоровый воин. Так, а у нас кто-то есть в городе? Мне нужен Гетман Стефан Чернецкий. Так, со... какой-то сотник здесь имеется. Так, давайте как с ним поговорим. Иван Хмара. Ну-ка, Иван Хмара, войско Запорожское. Да, да, да. Пусть ты не благородная кровь, но я буду тебя считать ровнее на битве. Понятно, мне нужен человек. Мне нужен... Э, как его? Прокоп Шумейка, да. Я помню этого чувака. Федоренко... Д Доширенко, я хотел сказать, нет, Дорошенко. Богдан Попович, Антон Ждановский. Блин, опять забыл, с кем я хотел поговорить. Реально не запоминаются персонажи, потому что все очень быстро. Вот если бы я в истории бы знал этих персонажей, конечно, был бы другой разговор. я уже просто реально позабывал всех вообще, кто был в истории, кто был в этом огневым мечом. Поэтому я об этом, кстати, не говорю. Возможно, у вас такие вопросы. А почему ты не говоришь об истории? Ты же в предыдущих прохождениях постоянно об этом говорил. Да, блин, я опять забыл. Записать его надо просто... Чернецкий надо запомнить. Чернецкий. все, Запомню. А, нет, да, мне не хочется твои задания выполнять. Чернецкий. Ммм... А, подождите, там было, по-моему, про речь посполитую вообще речь. Так что я сама по себе просто выполнить не смогу. Пани Галина. Какое ужасное лицо. Ничего не требуется, ну и слава богу, я и не хотел, честно говоря. Так, ладно. Гетман Чернецкий Львов. Ну понятно. А мы сейчас должны отправиться дальше в Московское царство. Давайте-ка едем дальше. Изюмская крепость у нас на пути. Едем, едем, едем. Далекие края. Едем, едем, едем. Да, езжаем до Изюмской крепости. Отлично. Мне нужен... Да блин, кто мне нужен? Я опять забыл. Так, да, отлично. Ты рад меня видеть. Я тебя тоже рад. Заданий никаких нету. Это очень хорошо. Он сейчас около крепости Динабург. А точно я правильно сказал? Да. Динабург. Ну, давайте посмотрим, где это, это, получается, шведская крепость, скорее всего. То есть, это фиг знает где. Ну, да, я, в принципе, там воевал, и туда снова возвращаюсь. Прекрасно. Просто великолепно. Давайте сохранюсь, и давайте едем дальше. Просто такой на мотоцикле еду через всю, через всю карту. И у нас, кстати, теперь отслеживание пути есть, что самое хорошее. Так, тут, кстати, воюют два очень таких знатных мужичка, но я не могу с ними, к сожалению, поговорить по душам. Мне надо узнать, где Алексей Трубецкой. Вот он. прям вот я. Как раз приехал к нему. Рад тебя видеть снова, Персик. Ну что ж. Э -э -э, я по поводу твоего поручения. Выполни задание, князь Силова. Разорены, и теперь никто не рискует доставлять товары в поиски города. Можешь смело начинать осаду. Благодарю за службу, Персик. Вижу, калермон был прав. Тебе и в самом деле можно доверить ответственное дело. Кстати, почему-то у меня отношение с ним было минус 3. Интересно, почему. Да, кстати, лицо у него такое хитрое. Подождите, а что, я все что ли? Больше ничего не могу выполнить. Это как-то мне не нравится. У тебя есть задание? Uh, так, не согласишься ли ты мне помочь, сударь? Дело вот в какое. Мы решили подарить нашему правителю породистого жеребца. Да мне некогда этим заниматься. Отправляясь на войну, не доставишь ли ты его? Да, полуцарство за коня, я это прекрасное задание помню. Кстати, можно коня, интересно, взять самому? Нет, к сожалению, у меня просто не хватит банально. Банально не хватит верховой езды. Ну, давайте едем тогда в сторону. Скорее всего, где-то Алексей Михайлович здесь. Да, мы попадаем в засаду, На здравствуй, путник, куда-то торопишься, что везёшь. А ты кто такой? Чтобы спрашивать, кто я такой, борец за свободу и независимость к твоим услугам, а по своему еще ещё и смотрители этой дороги. И что с этого? Ты не дерзи, путник, лучше покажи нам, что у тебя в обозе. В обозе у меня оружие, им пользоваться я умею. Вот сейчас и проверим. Ну, короче, на меня напали какие-то... Окей, okay, у меня было много людей, почему у меня стало так мало? И против меня аж 20 врагов. <laughs> да, это немножко меняет, как сказать, картину общую сражения. Давайте-ка мы здесь сейчас станем, будем защищаться вот здесь. На, этой, на этом холме, на этом склоне, что ли, как сказать, да? Вот здесь где-нибудь. Так, там их довольно-таки много, причем у многих есть мушкеты, я так понимаю. Да, у большинства есть мушкеты, так что вот так вот будем делать. Воу-воу-воу, ребята, осторожнее, не надо надо сильно злиться, я не хотел вас разозлить. Пожалуйста, не надо. У меня аж не бесконечное, как сказать, везение, меня должны рано или поздно подстрелить. Ну ладно, я пока что вас буду атаковать сзади. Воу, воу, воу. Блин, блин, блин, блин. Да, лошадь, кстати, реально помогает. Хорошая лошадка. Так. Осталось всего парочку. Что ж, ребятишки, любите вы получать сабелька по башке, хм, хочешь со мной подраться? Давай-ка подеремся, Пфф, просто отлетел, ха так, вам удалось уйти от преследователей, нужно скорее доставить коня на место, пока на него не позаровся еще кто-нибудь. Так, Федор Волконский, но ну они следуют за царем Миха... Алексеем Михайловичем, видимо, мне просто его надо догнать. Ой, я его догнал, но тут правда баталия идет. Вот это проблема некоторая. Так, я немножко давайте-ка приостановлюсь тогда, подожду, пока они там додерутся. Так, так, так, все, дрались, вот Алексей Михайлович, мы едем к нему, ну что ж, Алексей Михайлович, я, государь, привез тебе скромный дар от местной знати, ну и жеребец, загляденье, значит любят меня подданные, раз такие дара, дары приносят, спасибо тебе за хлопоты, путешествие с таким конем по здешним дорогам большой риск, вот тебе за труды. Ну, спасибо большое, мы выполняем это задание, оно, в принципе, оказалось довольно несложным, потому что нужно было лишь разбить каких-то бомжей, которые на меня напали, причем, ну, там единственный минус, конечно, был то, что у меня было совсем мало количества солдат, специально ограничили. Так, верховой ездой хочу раскачать. Качаем дальше, качаем еще плюс огнестрельное оружие. И давайте на этом пока заканчиваем. Так, что у нас еще по заданиям? Пока ничего интересного. А что, к чему? Надо было какое-то еще продолжение выполнить. Ну ладно, я думаю, мы в следующий раз разберемся, в чем, в чем задание было. Советую мне как завоевать честь и славу. Неужто в цари решил податься? Так, все места заняты давно. Так, какие случаи, расскажи, сударь. Неужто ты не знаешь, чуть, ли, чуть не 60 лет минуло с тех пор, как в Угличе был убит сын царя Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Вскоре по Москве поползли слухи, будто убийц к нему подослал новый царь Борис Годунов. Это правда? Да кто ж его знает, как оно было на самом деле. Свидетели тех страшных дел уничтожили вместе с худрами и деревнями. Верно, лишь одно, как только заговорили об убийстве, все царствование Бориса пошло наперекосяк. Да я что-то об этом слышал. А что-то мне покойный дед сказал о тех страшных годах. Посреди августа на московские земли пришел мороз. Пропали все хлеба и начался Великий мор, который продолжался три года. Тогда я объявился в Польше человек, называвший себя царевичем Дмитрием. Так сына Иоанна Грозного не был убит?» Годунов пытался доказать, что царевич мертв, но этот монах Растрига Григорий Отрепьев рассказал, будто вместо Дмитрия убили поповского сына, а его спасли и укрыли в монастыре верной бояре. И что же, ему поверили? К несчастью, да. Мало того, его поддержали все поиски магнаты, которые спали и видели на московском престоле своего ставленника. На сторону Лжемитрия перешли многие морско-церковные э, иерархии и знатные бояре Руси, а донские казаки вовсе отправили к нему своего человеччика. И что было дальше? Всем известно, Отрепев с небольшим отрядом пошел на Москву. После на усмирение войска изменили Годунова и примкнули самозванцу – После того, как бояре знатных родов Басманов и Шуйских присягнули перед народом, что Отрепев и есть царевич Дмитрий, царь Борис заболел вскоре умер. А Григорий Отрепев, или кто он там был на самом деле, вошел в Москву и был помазан на царствках Дмитрий I. Вот, значит, как начались мутные времена. Да, вскоре бояре, усомнившись, что Дмитрий в самом деле сын царя Иоанна, убили его и устроили блин, по Москве поиски погром. Царем стал Василий Шуйский, вслед за ним пришел еще один уже Дмитрий, прозванный Тушинским вором, а вслед за ним самозванцы начали плодиться по руси как грибы после дождя. Значит, первый уже Дмитрий все-таки самозванец. С тех пор много воды утекло, из тех, кто знает истину, уже и в живых-то не осталось. Хотя знаю я одного человека, который был в свете от репьев Кто он? Видишь, какой шустрый, эти свиньи дорого стоят. Чего же ты хочешь за них? Мне поручено пойти в свойском по землям Речи и повоевать э -э, поляков. Помоги мне справиться с поручением, разори три польские. Че за хрень, ребята? Я только что уничтожал, блин, три деревни. Заодно и поглядим, какой ты друг московскому царству. Ну, я согласен, оно того стоит. Че за хрень собачья? Подождите, ребята, я же... Я же только что уничтожал три деревни. Это было совсем другое, что ли? Это было другое задание? Ё-моё. И дрить меня в корень. Какого фига, а? Опять я должен разорять чёртовы деревни Речи Посполитой. Я же не хотел этого никогда делать, блин. А... Ну, точнее, я этого как бы просто не люблю, потому что у меня, во-первых, сейчас Федот появился. Это один момент. Второй момент, то, что мне вообще это как бы... Ну, отвратно. Я не люблю разорять деревни наших врагов, потому что это само по себе очень ужасно. И я считаю, это неправильно, когда человек разоряет города, деревни, там еще что-то. Ну, в общем-то, да. Ладно, давайте-ка мы сейчас займемся тогда разорением деревень. Правда, это разорение уже будет в следующий раз происходить, потому что я уже ухожу. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи!